Ну, проверка связи, давай проверим, есть ли звук. Так, еще, еще раз здравствуйте, еще раз здравствуйте, какой-то непонятный был сбой, вот мы сейчас проверили, вроде бы звук есть, если да, то да, напишите пожалуйста какой-то значок что-нибудь, что у нас все в порядке с техникой. И с вашего позволения, да, вот вижу у развук есть. Все, поехали. Значит, быстренько повторяю а, первую часть а, марлезонского балета, да, которую я как бы уже рассказала. Начинаем сначала. Итак, у нас 4 мая 2021 лета. Четверка это у нас попадание в Яф, пятерка, пятый месяц, это у нас Родегаст радости, поэтому у нас сегодня успехов, радости мудрости и счастья если вот полный поток благословений сегодняшнего дня вот несколько раз у нас вот у меня <смех> нашел снег и я напоминаю о том что снег это кристаллизация кристаллизация чего каких-то мыслей ощущений образов что-то оформилось собралось да то есть вода это снег это кристаллизованная вода вот. по крайней мере вот у меня такое отображение сегодня было может быть есть еще такие счастливцы вот, да. И переходим к потоку майска, майских врат, майскому потоку. Первомай – это у нас прямое зеркало 1 ноября. 1 ноября – это у нас ночь всех святых, которые еще обзывают Хэллоуин. Когда всю ночь обрежаются, пр пр веселятся, празднуют... Одеваются в костюмы э, нечисти, по крайней мере, э, я напоминаю, что это пришло с Запада, это не, не очень э, праздновалось. Ну, перед Рождеством э, у нас так развлекались, да? а э, на Западе этот день э, считается, что... Этот поток открыт, и всякая нечисть может проникнуть в наш мир для того, чтобы она не проникла. Во-первых, прикидываются мы сами нечисть, а во-вторых, радуются, потому что радость, веселяться, да, веселье – это такая «благодарю, вижу, что звук есть в добрый час». Вот это, это такая энергия, которая для нечисти трудно очень съедобна, поэтому именно лучший способ допустить к себе зло, это начать находиться в недовольстве, печали, в обидках, и тогда нечисть может приблизиться, потому что это вибрационно близкие энергии, радость, веселье, шутки, какое-то празднование, да, это высокие вибрационные энергии, при котором нечисть не приближается. И вот как бы выстаивали ночь. У нас а, мы помним, что еще на летнее солнцестояние тоже ночь выстаивалась, даже костры. Здесь тоже жгут костры. Я уже перешла к маю, да, потому что здесь мы можем поговорить практически все то же самое, что это Вальпургии ночь, которая тоже не особо-то наша история, вроде бы, но сейчас мы к этому перейдем. А, вот, это ночь, когда тоже всю ночь не спали, жгли косты и жгли якобы чучело ведьм, вот, потому что этот день, который ведьмы собирались а, на шабаш, ну, там всякие лысые горы, все дела, да, и, а, видимо, их как-то там а, отлавливали, что-то с ними делали, а, вот, но а, интересная, например, ссылка, это когда я интернет просматривала, то, чего я не знала, что якобы в России, например, это празднование у нас появилось от немцев, которые при Петре Первом достаточно массово заехали, в том числе в Москву, и они в Сокольниках собирались, и это был дневной уже праздник 1 мая, да, который назывался День майского древа. Что, конечно, опять нас к друидам отправляет, да, и тут, в общем, не особо пахнет христианством. И в этот день они шашлыки, чай, гулялись на природе. Вот Сокольники, парк Сокольники им полюбился, там они тусовались. И тихонечку эта история стала все популярнее в народе. А вы знаете, наш народ, наш любой праздник будет праздновать. Сколько мы новых годов только отмечаем, да, и китайский, и, и там еще... И, и старый, и новый, и еще какой только мы не отмечаем. Вот, поэтому это тоже начали все массово и массово праздновать. И к революции 1 мая это был такой день чаепития, когда самоварами был составлен весь парк. На этом уже делались хорошие деньги. Вот, шашлыки и чаепития, да. Здесь мне попались сайты о том, что... Да нет, Первомай вообще, сейчас я вам скажу точно, когда у нас появился Первомай, это у нас э, в Америке э, в, в рабочие в 1800 каком-то лохматом лете, я убрала эту ссылку, потому что много было открыто, вот, они, значит, протестовали против низкой оплаты труда и каких-то притеснений, их э, разогнали и вот поэтому у нас День солидарности трудящихся. Вот. Ну, опять же, а куда мы денем все остальное, все предыстории, да, кроме того, что это а, Вальпугьева ночь, это праздник Билтейн, праздник весны в скандинавских и а, немецких, у народов, да, это вот, а, празд... у нас это праздник живы, а, живы, живены, это тоже праздник мая, весны возрождения. Человек, если вы вспомните, что у нас происходит весной, весной у нас происходит такое какое-то тоже внутреннее обновление, пробуждение. Вот как деревья пробуждаются, начинают там почечки пускать, там сок у них начинает активнее циркулировать, да, какие-то они готовятся. Даже старые деревья бывают, которые в прошлом году уже оно вроде собралось э, на покое, а потом оно оживает и заново цветет еще долго-долго, может жить. Весна дает вот этот прилив жизни прилив энергии там радости вот и и все это привязано к 1 мая это очень интересные и мощные врата вот это мы сейчас с вами такой по по страницам интернета да кто что на этот день собрал там много примет да что я хочу сказать про ведьм самая для меня логичная версия что когда пришло христианство и языческие, и ведические праздники, связанные опять же явно с чем-то друидским, а потому что про деревья история, да, и про природу, про, про, про жизнь, а, начали быть изгоняемы, а где, где праздновать, если нельзя, потому что в, при всех нельзя, уходили в леса, а какое там освещение, кроме костров. Вот. А для того, чтобы не увязывались всякие любопытные, которые, ну, которые не нужны на этом празднике, ну, можно чем-то припугнуть. То есть, а, поэтому получается, что вот это вот сжигание чучел ведьм, это все, видимо, борьба а, христианства с остатками языческой, ну, языческой да, традиции, потому что все это прям сразу откидывает куда-то в до-до-до христианские, еще какие-то до времена. Но по факту, по моим ощущениям, это очень поточный день, когда на Землю приходят космические энергии. А вот а, зимнее, летнее состояние, весеннее, осеннее равноденствие у нас привязано к циклу взаимодействия Земли и Солнца, связаны с Солнцем, с его положением. И солнце это у нас есть источник жизни, проводник той же самой божественной энергии, высшей энергии и так далее, да, то есть это вот, вот источник жизни на земле, поэтому и рая, и верховное там божество и так далее. А этот день он выводит на космические потоки, то есть это просто более, более, широкий, более высокий цикл, это, ну, больше, да, вот, то, что вот, солнце, солнечная система, а космос, это система гораздо более сложная и объемная по отношению к нам, вот, поэтому и энергии, они приходят другие, и вот здесь вот все опирается в то, что... А, да, ну, кстати, э, мотивация, почему э, ночью прыгать через костер, не спать и так далее, то та же самое, что и в ноябре, то есть э, перед 1 ноября в ночь, да, потому что э, нечисть выбирается, то есть портал открыт, и портал, э, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, портал, он очень далекий, но гипотетически, да, нечисть может пролезть. Когда она не может пролезть? Когда человек энергичен, радостен, осознан, поэтому лучше не спать, вот, и э, там сознательно что-то выбирает, что я наблюдала в очередной раз, друзья мои, э, что э, если у человека ресурсный, э, если он прокачанный, уже там что-то там для себя придумал, э, во что-то уже вкладывается, какой-то там развивается осознанно куда-то идет, он э, вибрационно, ну, выбивается из среднего, скажем так, да, какого-то уровня, он его полномочий ресурс становится больше. И а, в такие праздники, как, например, Первомайский, а поток, на самом деле, врата широкий, вот 9 мая это уже близится к закрытию потока, да, то есть вот полный объем у нас а, с 1 по 9 мая, здесь у нас попала в этот раз и Пасха, а, вот а, у нас вот а, все эти дни, каждый по-своему очень ресурсный. И поскольку поток высокий, что такое высокий поток, понимаете, это вот, э, вот хотите вы что-то сделать, материалы бывают разные, там, ну, из железа, железо классный материал, но вы не все можете из него сделать, там, где-то он к месту, а где-то, например, он слишком тяжел, слишком плотен, или т -т труден в обработке. Дерево, оно тоже не везде хорошо, да, где-то нужен металл, а где-то дерево лучше и э, это другой материал, другой по плотности, другой по качеству, вообще по сути другой, да, вот, а, например, там, э, что взять, пластилин, тоже материал, тоже интересный, он тоже может даже затвердевать, гораздо более пластичный, чем железо и дерево, и, допустим, вода, из воды же тоже делают скульптуры, там воздух, можно что-то из воздуха делать, мы шары надуваем, например, да, вот, а это еще боль, это вообще материя, практически для нас не материя, но это свет, который может стать материей, причем, поскольку это, ну, как вот, знаете, как эфир, то есть это источник жизни абсолют некий, да, то есть это то, что может стать чем угодно, вот. Поэтому, конечно, если, если мы говорим о, таких, о такой, такого качества, такой чистоты и ну, ресурсности энергии, крайне важно, в каком состоянии человек находится. Поэтому, если вот те, кто сейчас смотрит этот эфир, вспомнит, что, может быть, проваливала в депрессии, может быть, были какие-то непонятные ситуации, какие-то провокации, на ссоры, там, на, на недовольство, на, на, на какое-то не знаю депрессию там что-то такое э, это э, может быть потому что например у вас есть хороший ресурс хороший потенциал вы, вы способны осознанно ли или от мамы папы вам по наследству досталось да или там э, ваш собственный ресурс э, с прошлых жизней вот такой вот э, что вы обладаете полномочиями возможностями формировать реальность ну, в каких-то приличных объемах мы все формируем реальность но она отличается по масштабам и качеству а, в зависимости от, от вашей поточности ресурсности и осознанности вот и а, соответственно если человека перед этим праздником это вот как раз те самые злые силы ради которых ночью не спят значит чтобы их отпугнуть по традиции да? А, если человек позволил уйти в какие-то низковибрационные энергии, еще раз там это какие-то непонятки, обиды, недовольство, не сомнения, упрямство, ну, вредность, что там еще бывает у человека, ну что-то вот низковибрационное. Соответственно, во-первых, человек сам свою проводимость, то есть он меньше этих энергий смог принять и проводимость свою понизил. А во-вторых, его способность формировать реальность, она, получается, сраб могла сработать случайно или не случайно в сторону негативной формирования, негативного формирования реальности. Да, или соучастия с с каким-то неблагоприятным вариантом развертки событий. Поэтому и этот день, вот этот вообще поток с 1 по 9, а, он очень важен с точки зрения, вот поэтому эти шашлыки, чаепития, выходные, я не знаю, там моря, вот у нас тут пошел бешеный снег опять, вот, а у нас вот тут снег, вот, возможность побыть с собой, со своей душой, с природой, которая в это время взаимодействует с космическими энергиями, принимает энергии вот этого очень высокого порядка который потом, прорастая в нашем мире, может стать чем угодно, поэтому рекомендую, там, не знаю, что-то опять запрашивать, придумывать, фантазировать о будущем, мечтать о не, не, чем-то несбыточном, какие-то обряды, которые э, формируют вот этот положительный образ, э, образ будущего, положительный образ реальности, вот эти всякие Куличи, яйца, которые у нас сейчас еще совпали, да, какие-нибудь там жаворонки, э, там вот все, что э, дает вот эту материализацию, наполнения. Кстати, девочки, для вас, да, если вы еще э, не пекли, не готовили чего-то, то есть вот этот поток можно принять, материализовать через любую выпечку, любую, не будем ограничиваться там э, куличами или чем-то, какая разница чем. Вы можете шарлотку испечь или блинчики, да, но просто с намерением, что вы проводите, вы вкладываете в это вот, вот эту вот материализацию вот этих вот высоких космических энергий. А если еще кроме этого, например, когда это будет кушать, когда вы это будете кушать или ваши близкие, да, подумать, представить, лучше не подумать, лучше почувствовать, лучше ощутить, лучше представить, вот вот это ощущение радости, ощущение новой жизни, возрождения жизни, да, нового витка какого-то жизни, когда вот снова почечки, которые в листочке, которые в цветочке, и дальше там, да, вот это чувство, это тело наше, для него это абсолютно реальные ощущения, которые заново запускают процессы жизни, возрождения, так же, как это происходит и в природе я напоминаю, что одно из названий праздников, менее всего известное, кстати, в широкой общественности, это праздник майского древа. Вот. Если у вас много маленьких детей, я не знаю, пойдите, походите среди деревьев, может быть, знаете, вот никогда не обращали внимания в любой стране, если большое дерево, всем хочется его обнять. Если оно не обнимается в одиночку, обязательно, да, это за счастье, сколько человек надо, чтобы его обнять, и все хотят его обнять. Мне кажется, что это генетическая память. Это вот, вот это относится к таким подсознательным вещам, которые вроде бы событийно уже, ну, любопытством можно объяснить. Но, мне, возможно, в этот день взаимодействие с каким-то мудрым, красивым, мощным древом, оно позволяет... И сонастроиться и а, больше развернуть принять этих энергий в свою жизнь вот друзья мои это что что касается а, вообще не только сегодняшнего дня вот мы где-то приблизительно в середине с вами этого потока и а, то что война закончилась именно для запада 8 для нас 9 мая да, это вот закрытие врат и а, так называемые союзнички они попытались закрыть врата а, без Советского Союза, если вы помните историю, да, и зафиксировать эту дату 8 марта, ой, извините, 8 мая. У а, Сталина, у Советского Союза на тот момент было а, много сил и возможностей и власти для того, чтобы остановить это дело, отменить и перезапустить поток и закрыть эти врата 9 мая. Мистериально это было сделано... С окончанием а, войны а, и поэтому вот мы сейчас где-то с вами в середине и, а, и, и с этой точки зрения если посмотреть на то что такое для нас 9 мая почему этот день наполняет вот а мы же видим сколько всего не так как хотелось бы в той реальности в которой мы находимся и когда людей учат, я считаю, что учат, что тренируют, что дрессируют, надо быть недовольными своей страной, своей властью, образованием, медициной, силовыми структурами, чем угодно, быть недовольным вообще всем. Как вот мне встречались люди, которые уже за границу стеснялись признаваться, что они русские то есть это, этому обучали очень много, и вот 9 мая это поток, который, по моим ощущениям, он просто смывает, вот как прибор такой есть, когда вот напором воды очень сильным да, чистят то, что трудно очистить, вот этот день, он, почему, потому что он мистериально держится на вот этом мощном космическом потоке, как будто, знаете, вот есть суть, есть истина, есть природа, это наша земля, это, это, ну, это, это наша страна, это наши люди, это наша жизнь, это наша судьба, быть ей недовольной, впадать в жертву и в агрессию и хотеть это уничтожить, во-первых, мы уже проходили, а во-вторых, это понижает вибрацию человека, делает его доступным злу, поэтому, Первое, друзья мои, это гордость, благодарность, любовь, ощущение природы, земли, страны, народа, традиций, мира. Вот еще раз, да, мир, труд, май, не просто так, это был лозунг, вот, поэтому еще раз, вот первое, это гвоздик, на котором держится начало потока, очень мощный, открывающий поток 9 мая. Это то, что закрывает этот поток. И каждый из этих врат очень мощный, а в середине процесс приема энергий очень высоких, позволяющих человеку а, сонастроиться и м, выстроить образ будущего, который вы хотите. Вот еще раз там весной. Вы видели, когда на одном и том же яблоне, например, да, на каком-то дереве а, плоды одно лето, просто вообще восторг, а другое лето то кислые, то кривые, да, вот представьте себе, что вот человек похож, да, на древо, и для того, чтобы плоды, которые вы получили в этом жизненном цикле, были для вас вкусны, прекрасны, изобильные, да, э, вложиться сейчас, пропустить, развернуть вот эти благодатные потоки, ну, и э, помечтать, помечтать о будущем, о счастье, о удаче, о успехе, о любви. И а, еще момент, поскольку это было в названии, вот вроде бы не очень идет, но это было у нас в названии эфира, а, там как-то а, звучало насчет а, силы слабости. Еще раз мне можешь показать эту формулировку? Потому что я уже забыла, поток идет. Вот. А, может быть, мы это отложим, эту историю потому что мысль была какая, вот, что может помешать провести этот, развернуть этот поток, понимаете, если, не надо это воспринимать как какую-то вот практику, что так, сейчас я сяду запланирую, что мне сделать для того, чтобы принять этот поток, этот поток, он не столько про разум, сколько про тело, про душу, про те самые жизненные соки, вот, которые дерево, когда пробуждается, да, пребывает, влага а, начинает наполнять его ток ускоряется движение ускоряется и за счет этого появляется ресурс вот эти почки начать выбрасывать и в то же время это связано напрямую с вот этим светом который льется сверху это не про голову друзья мои но вот чем больше вы вложитесь а, в наслаждение а, вот этим процессом пробуждения вот у нас тут на горе все желтые полностью э, склоны цветут первоцветами, э, немножко фиолетового, чуть-чуть голубого и много-много желтого. И это восторг, понимаете, это очень быстро проходит. Это сколько там держится, там, неделю, полторы, две, пока эти есть первоцветы. Но это же вот. Я не видела людей, которых не любили первоцветы, потому что это такой. Такой прям какой-то концентрат жизни, вот они первые, еще и снег не полностью сошел, а вот они уже выскочили, они уже кайфуют, они первое солнышко хватают, вот это ощущение, вот в чем оно есть, То, там и будьте, в том и находитесь. Если вы себя поймали за недовольством, за ворчанием, за разборками с близкими, поймайте себя немножко за шкирку, чуть-чуть притормозите. Напомните себе, что, блин, ну не сейчас, не сейчас, давайте сейчас порадуемся, тем более у нас вообще в это лето, между прочим, 1 мая выпало на, на, на субботу, на страст, как, как суббота называется, Страстная, по-моему, а, перед Страстная Пасхой. Суббота была там что-то там очень. Все знаю, там прям а, соединение а, религиозного потока и пр празднование там того же 1 мая У удивительно, вот как-то очень все плетется интересно этим летом. А, вот поэтому, дорогие мои, наверное, мы не будем с вами закапываться в, вот, в зону слабости, перенесем это просто на следующий эфир. А сейчас просто я желаю вам от всей души насладиться теми потоками благодати. Еще раз повторю, эта энергия, похоже, вот с чем сравнить, очень тонкие, с, сие, такая, а, а, она новая, она чистая, понимаете, она еще не проходила, а, Великая Суббота, да, благодарю, она еще не, вот, не, не проходила, вот здесь вот, она, она новая пришла, чистая, делай ничего что хочешь из нее лепи, вот лепи, что хочешь, вот что слепим, то и будет. Желаю вам слепить из этого что-то благоприятное, э, волшебное, то, что потом даст такие плоды, которые для вас и для ваших окружающих будут вкусны, полезны и дадут вам ресурс двигаться дальше, разворачивать свою жизнь еще более благоприятным и успешным образом. Всех благ! С вами была Людмила Осипова. Пока-пока, до новых встреч!